Как ни печально это говорить, но это факт. Факт того, что мы теряем поколение. И сегодняшние молодые люди – результат воспитания системы обнуленного. Сегодня они становятся воплощением тех элочек-людоедок, только гораздо страшнее. Особенно деточки высшего калибра. Уважаемый зритель, если вы имеете собственное мнение и хотите отставки нынешнего правительства, попрошу вас поставить лайк и не оставаться в стороне. Эту правду должна увидеть вся страна из ее пределами речь пойдет о девушке которая практически уже одела на себя мантии судьи она заканчивает юридический факультет и видимо у нее все решено по поводу будущей карьеры на всю страну она рассказала как стать судьей современной россии с помощью коррупции и для осуществления коррупции дядя генерал сделал права для человека который не умеет водить папа банкир научил зарабатывать на быдле дочка студентка благодарна президенту владимиру путину за возможность так успешно и безопасно воровать и брать взятки вообще ни с одним молодым человеком в интернет-пространстве она даже не думала, что ее записывают на камеру. Она подробненько, ненавязчиво хвасталась и поведала, что она гражданский судья семейного профиля и будет разводить семьи. А еще она уважает Путина, за то, что при нем можно судьям заниматься коррупцией. И если придет вдруг какой-нибудь демократический чел, то все, ее карьера рухнет. Вот истинные ценители путина которые позволяют воровать это современный либерализм во всей красе лишь бы путин был подольше у власти чтобы они могли подольше воровать да уж настоящая русская женщина в кавычках так она себя и назвала аж самой стало смешно при возможности посмотрите этот шедевр я судья фактически Ой, я гражданский судья не буду а чё будешь судить Разводить буду. Семьи. <смех> <смех> <смех> Я гражданский судья семейного профиля. <смех> Прибыльная тема на самом деле. Ну, вообще, типа, платят по зарплате мало, а по факту много. Ну, типа, грубо говоря, тебе, если ты, например, ты говоришь, такая типа квартирку уходим туда. Квартирка продается в любом случае, потом с ней идет процентов. Хороший. А, вот так вот, да, живут, суки, на наши деньги. <смех> Я вообще не жалуюсь. <смех> ты уже какой курс у Неверы? Чтерты, я уважаю Путина, пока у нас все в России так, как сейчас происходит. Потому что если у нас какой-нибудь супер какой-нибудь демократичный чел придет, у нас типа. Я буду обычным судьей, не смогу заниматься тем, чем я планировала. Коррупция, да? Да, типа, я полечу к чертям, типа, я планировала, типа, хапать своими лавками, типа, и строить себе большой дом с бассейном с противотоком. А если вовочку уберут, возможно, со Поэтому, типа, надеюсь, у нас надолго, Походили, денег не пока что не хватило. Не, я на коров... я вообще уважаю, особенно когда, типа, дают себе, так вообще шикарно. Вот именно, конечно, конечно. А потом... Еще я люблю, когда родственники где-нибудь, вообще шикарно. Вот у меня есть права, но я машину убить не умею. Uh -huh. Uh -huh. Я езжу. А потому что у меня дядик, дяденька мой любимый, Генерал. И у меня хорошо. Я вот классно езжу, я уже два раза врезала за полгода. Явно, что девица выросла в атмосфере, где грабить людей и брать взятки считается нормальным. А став судьей, она еще и неприкосновенность получит, ведь с купленными правами она уже ездит. А все потому, что у нее дядя-генерал, а если она собьет человека, ее отмажут, то видимо да. Но весь ужас не в том, что она одна такая, сколько сегодня таких девушек, которые уже работают судьями, прокурора следователями сколько таких которые решают судьбы простых россиян это будущая судья которая два слова связать не может она вообще грамотно говорить не умеет ей видимо этого не дано не смог порешать ни дядя ни папа симпатичная а вот мозг и интеллект отсутствуют полностью видимо этого достаточно для получения диплома и места под солнцем простите но это просто скудоумие еще очень интересный факт о своей семье поведал. Будущая судья. Да, настоящая русская женщина. А Хорошо работал, да? Работник физица. Ой, обожаю свою семью. Тоже судьей был, да? Он не Ну как бы он не у государства п***ил. А у кого? РЖД. Вкладчики Вкладчики? Банки Банки грабил? Да не грабил он банки То, Просто люди плохо читают договоры А потом они говорят, что извините, их обманули Они глупые, читать нужно уметь, потому что кстати, я думала, что меня не примут никуда из-за того, что он сидел. Но типа он как-то этот вопрос порешал, типа, нельзя же в, су в суде идти, если у, типа, у кого-то срок есть, даже если судимость, по-моему, даже если закрытое есть. Uh -huh. Ну, мне сказали, что меня Просто какой-то фильм ужасов. А что думаете вы, друзья, о таких современных девушках? Что делать с такими людьми, которые заняли места по блату? Попрошу вас еще разок дайте этому видеоролику максимальную огласку. Напишите свое мнение в комментариях. Ставьте как можно больше лайков. Очень хочется, чтобы это видео дошло и до Государственной Думы. Есть луч, конечно, в темном царстве. Не думайте, что все поколение потеряно. Слава богу, не все еще так плохо, и есть адекватные молодые люди. В интернете появился рэп полной противоположности первой девицы: Здравые слова молодой девушки из Омска о сегодняшнем положении при вирусе и всей этой системе. Привет святому обществу. Правительство не ждали? О, как хочу я рассказать о том, о чем молчали. СМИ говорят, хватает мест в наших больницах. Так почему же люди вряд ли могут дозвониться? Хватает оборудования, и смертность у нас низкая. И отношения в больницах совсем не фашистская. У нас порядок в Омске. Да мы в адеквате. И люди умирают дома, даже не в палате. А знаешь, почему так это происходит? Ковид лечит от 50% заражения легких. А дальше как в учебнике? По биологии. Естественный отбор. Как из задней логики. Лекарства нас хватает, не переживайте, а губернатору Омска привет передавайте. Когда здесь паника и хаоса не хватает мест, он лечится в Москве. лавина наш жест. Медицина на уровне, что ниже не скатится. Нам ничего не остается, только помолиться. Потом нам говорят, конечно, вы можете судиться, а человека мы вернем туда, не достучишься. Косит всех, и старых, и в рассвете сил. Ковид-19, дядю моего убил. Косов Сергей Николаевич, царство вам небесное. Дотянули до последнего эти бесы честные врачи сами говорят, мы по крыше ходим. Только крыша это в край, охренела вроде. Мать потеряла сына, дети без отца и разорвались на кусочки. У тысячи сердца я не боюсь послать всех шишек туда, где ему место. Но я не знаю, когда прекратится это сумасшествие. И так не только у нас, это по всей стране. Негде пишут миллионы разбитых сердец, тех, кто проводили родных на небеса. Потому что скоро ждали по четыре часа. Я бы плюнула в лица всем этим шакалам. Но жизнь еще поиграет с ними выше баллы. А детей опять в Москве загнали на дистанционку. В Москве продлили дистанционное обучение для школьников 6 и 11 классов. Число новых пациентов с COVID-19 среди школьников и пожилых москвичей стабилизировалось примерно на одном уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это говорит об эффективности дистанционки для борьбы с COVID-19. Как будто больше никаких мер не могут предпринимать. Ни масок, ни перчаток, ни ограничений. Это уже что неэффективно полное отсутствие логики и здравого смысла а люди такие продолжают тратить на это деньги нет сил терпеть эту продажную власть власть самых настоящих жуликов и воров просыпайся народ страна в опасности нас просто ведут на убой и с этим нужно что-то срочно делать а мы все возмущаемся интернет просто кишит недовольством людей но не надо забывать что меньше чем через год у нас выборы в государственную думу и что опять будут голосовать за единую Россию. Я уверен в том, что за нее голосуют процентов 10, а все остальное это фальсификация. Наше возмущение должно вылиться в конкретные действия. Главное не забыть о всем том, что сейчас происходит и то, что происходило в течение этих 20 лет. Уважаемый зритель, не оставайтесь в стороне. Обязательно напишите свое мнение в комментариях по этому поводу.